Английский фильм ужасов 2005 года. Несколько подруг, предпочитающих экстремальный отдых, собираются исследовать подземную пещеру. Вооружившись необходимым альпинистским снаряжением, они спускаются в грот, после чего происходит обрушение. Но вскоре это перестает быть их главной проблемой. Немного потомив зрителя в напряжении, в картину вводятся кровожадные жители подземелья, которые совсем не против добычи, пришедшей своим ходом. Создатели учли самые распространенные фобии, сделав упор на боязнь замкнутого пространства, темноты и первобытный страх перед отродьями ночи. Понравилось, что героини борются за выживание всеми доступными способами. Это выгодно отличает данную картину от аналогичных. Вывод – спелеологический триллер Мила Маршалла способен нагнать жути и рекомендуется к просмотру любителям жанра трэш.